Ужасная история об убийце. У меня нет ни одного счастливого воспоминания о будущее, что меня ждет окутанным раком. Ты еще кто? Пшел отсюда. А! -а, -а! Наконец-то он прекратит мои страдания. А? Что он делал? Тогда ешь. Не бойся, она не отравлена. Yep. Вкусно! Почему ты так добры ко мне? По твоему лицу видно, что ты хочешь умереть. У -у -у, я покажу тебе всю прелесть жизни, но могу и убить, чтобы насладиться твоим отчаянием. Правда? Вы не только осчастливите меня, но и оборвете мою жизнь. Че? Я так счастлива. Значит, пришло время убить меня? Ты еще многого не познала. Цели и списка уничтожена. Осталась только одна проблема. И это она. Я слышала серебряноволосы девочки. Вероятно, она на нашей стороне. Если бы она трубилась, было бы проблематично, так что пришлось пройти ее на время. Но я ни черта не смысл в детях ее возраста. Она хоть поняла, что я пошутил. Если в дальнейшем выяснится, что она не имеет к нам никакого отношения, я просто сдам ее в ближайший приют. Если поела, ложись спать и не выходи никуда. Киво. Не выйду. Улицы меня пугают, а здесь я в безопасности. Не будь такой доверчивой, я ведь живу убийствами других людей. Все хорошо. Мистер Убийца, вы мой герой. Да, да что с ним так? Надо срочно что-то придумать. Конец первой главы.